Всем привет! Это погода на ТНТ. И я Татьяна Высоцкая. Завтра в Петропавловске-Камчатском днем плюс 17, ночью плюс 9. В Румске небольшой дождь плюс 16 плюс 7. И в Екатеринбурге дождь плюс 11 днем плюс 5 ночью. А в Волгограде без осадков плюс 25 плюс 13. В Севастополе облачно днем плюс 31 ночью плюс 18. В Петербурге плюс 23 днем плюс 15 ночью. Дождь в Москве днем плюс 24 ночью плюс 11 без существенных осадков. Это была погода на ТНТ. Пока-пока. В эфире новости «Наш день» в студии Анна Гладарь. Здравствуйте. Напомню, теперь мы вещаем и в аналогии и на кабельном телевидении, а также в социальной сети «Одноклассники». Прямо сейчас увидеть нас можно и в прямом эфире на нашем YouTube-канале СТВ-65. Начнем выпуск с главных тем дня. Управление гневом. В Южно-Сахалинске два водителя выясняли отношения с помощью биты и газового баллончика. Причина конфликта остается тайной. 15 лет ремонта. На Сахалине торжественно открыли перешитую железную дорогу и пустили первый скоростной поезд. Глотая пыль, в преддверии учебного года Южно-Сахалинск продолжает лихорадить от дорожных ремонтов. Не получили путевку в сад? Получите выплату. Сахалинкам в декрете начали выдавать материальную компенсацию на детей от полутора до трех лет. Пойдут по развалинам и дачам. Область готовится к всероссийской переписи населения 2020 года. Неделю спустя мы снова начинаем выпуск с торжественной церемонии. В пятницу 30 августа закрылся...